всем здравствуйте сегодня 1 мая 2018 года давайте мы разглядим как я в прошлом году делал окулировку с пяшкой почкой это было 12 августа и посмотрим ее развитие или наоборот гибен. тут есть несколько прививок сделано груша на яблони вот смотрим здесь поближе вот наблюдаем пошел зеленец как видим, я еще стрейч-пленку не разматывал. Целый почти год она здесь находилась. Сейчас мне необходимо будет ее освободить, и чтобы этот зеленец спокойно рос. Вот здесь вторая прививочка тоже. Здесь стрейч-пленкой обматывал и еще сверху прижимал изолентой, чтобы лучше было прижать, потому что стрейч-пленка она слабенькая, и пришлось мне еще обматывать так, уплотнять, прижимать посильнее, чтобы было. И в августе я еще делал, вот видим тоже прививка, улучшенная купулировка. Вот она, тоже груша на яблоне. Стрэч-пленки я еще не снимал. Это тоже августовская. Я не думал, что в августе тоже может прижиться. Это в один и тот же самый день я делал. Вот здесь видим, она погибла. Вот, нет никакого зеленца. Все, вот эта почка погибшая. Здесь и был черный такой... Хвостик от прошлой почки, он погиб. Здесь видим хорошее развитие. Сейчас надо освободить, чтобы почка хорошо развивалась. Сделаю разрез, и она будет спокойно развиваться. Все. Вот видим, сколько у меня здесь прививок. Это маленькая яблоня, но здесь у меня около 10 разных прививок на этой маленькой яблоне. Яблоня это было высажена из семечки, но плодоношения на ней никакого не было. Ей уже 10 год, поэтому пришлось ее использовать как подвой. Итак, приступаю освобождение этих почек от пленки. И начинаю аккуратно ее разматывать, аккуратно, чтобы почку не обломить. Многие советуют сразу стричь пленку снимать где-то через месяц, через два. Я не стал этого делать. Вот она перезимовала под этой пленочкой данная почка. И теперь я ее освобождаю. Вот этой пленки. Все освободил. Вот сколько пленки пошло мне здесь. Ну, сантиметров 70 не менее. Этой пленки. Еще можно раз поближе глянуть, как выглядит данная почка. Давайте поближе глянем. Вот видим. Срастание и живучесть почки. Слава Богу, что почка прижилась. И остальные почки освобождают также от пленки на этой ветке, где в прошлом году была сделана прививка окулировкой спящим глазком необходимо отступить 20-25 сантиметров, не более и сделать срез той ветки, на которой была сделана эта прививка вот здесь место прививки видим, вот листочки Это груша привита на яблони оставляю один побег зеленый с яблони и после него делаю срез Раз, и все, срезал. Все. Так будет сок продвигаться до этого места. Эти листочки будут развиваться и, соответственно, будет питать хорошо данную прививку груши. Продолжаем все наблюдение за развитием прививки спящей почки, которая была произведена мной еще в августе месяце. Наблюдаем. Вот она развивается, вот эта прививочка. Но это, конечно, что-то плохо развивается. Вот так я обрезал эти ветки. Вот дал двум побегам расти еще. Это так она развивается. И давайте вторую посмотрим, которая хорошо развивается. Вот тоже прививочка спящей Здесь, конечно, потолще. Побег был выбран мною на яблоне. И вот видим, какой побег груши растет. И пусть эта датчика продолжает прививочку расти. А вот это место прививки, землю улучшил популировка груши. Тоже в августе месяце. И наблюдаем, какой побег хороший. Дала она в этом сезоне. А здесь тоже груша уже дала плоты небольшие. Вот этой прививочки. Второй год. Ну, по одной груши она дала. Все-таки в этом году. Вот такой небольшой обзор был сделан мною после прививки в августе месяце с спящей почкой. Как мы видим, какой хороший результат окулировки спящей почкой в летний период времени. Любых плодовых деревьев, в том числе груша на яблоне. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал.